Но разница всегда только в одном – человек либо работает над своим эго, либо нет. Я в этом уже просто убеждена, что, ребята, вопрос только в работе со своим эго. Если мы чествуем, пествуем свое эго, не думаем о других людях а, и заботимся в первую очередь о себе. Я тоже раньше очень любила эту расхожую фразу а, «бортпроводников», сначала наденьте маску себе, потом ребенку, в смысле сначала подумай о себе, мне точно так же говорили психологи, мама должна думать сначала о себе, значит, потом о детях. Но у меня так нифига не работало, я думала о себе, но мне не становилось легче с моими детьми. Как только я подумала о детях, а потом о себе, вот это вот и магия, как только я стала думать сначала о других, потом о себе. Магия начала происходить в моей жизни. Я сегодня даже.